Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания это Декабрьский мужчина. Кто он и как будут развиваться отношения? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои. В принципе, будем рассматривать Если вы в поиске Если вы хотите что-то новое для себя Либо кого-то новое Даже если вы просто не в поиске, а что-то новое хочется э, Смело Загадывайте любой из камушек Хотите аж 2 если тянет на 2. Но ну, я думаю, что у нас здесь прошаренные все дамы И месье Месье, если вы хотите э, но ну, хотите на женщину Ну, попробуйте Ну, давайте, первый вариант Выделывайте просто Люди тут у нас. Любит повыделываться. Давайте. А спонсорам напоминаю, что вы можете дополнительно спрашивать по теме расклада какие-то ваши интересующие вопросики. Поэтому давайте. Кто он? Декабрьский мужчина. Декабрьский мужчина. Да. Обожаю, конечно, когда у нас выходит отшельник. Это прям божественные у нас такие люди. Вот, вот с этими божественными людьми потом девушки у нас обращаются за раскладами. Отшельники достаточно тяжеловатые люди всегда. Дураки отшельники, маги. Не, маги не особо, отшельники. Когда падает в сигнификатор, тогда, ну. Оно сложно понять что-либо. Ладно, дорогие мои, давайте дальше. У нас тут а, интересный отшельник. Мир семерка пентакли, восьмерка мечей, рыцарь. У -у -у смеси помесь Мужчина, кстати, довольно у вас страстный Но бывает есть какие-то комплексы Загоны, тараканчики По каким-либо делам Да, и также, в принципе, знаешь Ты считаешь это тараканом А вот для него это намного большое преимущество Потому что он раздумывает больше Нежели чем как-то На абордаж будет действовать Действует именно вот Размеренно, вот знаешь угу. Здесь человек чувствительный, кстати, не, не чувственный, чувствительный, чувствительный. Грамотный в какой-то какой среде, ну, какой-то язык, либо какой-то урок точно знает аж на пять. Поэтому здесь достаточно грамотный молодой человек, рассуждающий о мире, бытие, не исключая, что любит человек также и некоторую философию, либо какой-то некий, это... Фауста и тому подобное. Ну, что-то такое, какую-то вещь есть. <свят> <свят> Ладно, давайте дальше. Ай, даже выпало. Окей. Даже выпало. Так, либо его оставили ни с чем в какой-то степени его жизни, либо он кого-то оставил ни с чем. Поэтому, дорогие мои, ну давайте так, человек достаточно может опустошать других людей, я бы сказала, не то чтобы унижать, ну вот как-то <свы> быть вреденкой. Человек, кстати, может вредина, прям вот да, вот бывает вредина. Здесь вредина. Я бы не сказала, что он творческий здесь. Нет, как-то может как-то заниматься, но я не думаю, что здесь прям ярый творитель. Его не творческая личность здесь не, не нет, ни в коем разе не творческая. Хотя такой такой момент карт выпало, но нет. Что-то творческое от него давать очень мало. Если кто-то здесь именно какой-то такой вариант рассматривает, ну, либо подходящий мужчина, а вот у меня есть подходящий, а это мой декабрьский мужчина, если что, не, не, нет, это не про этого человека. Я бы здесь сказала, с творчеством есть некоторая беда, проблема, либо он его не понимает. Ну, достаточно философское, относится к жизни соизмеримая такая личность Некоторым в своем мире живет то есть я бы не сказала что плюет на чужое мнение но здесь больше очень много от миротворца в жизни то есть это не какой-то воин он не будет бороться за все подряд бороться только за то что его вот если его совсем и по праву тогда я бы сказала только в таком контексте но бороться за человека человек здесь не будет даже при таком интересном сочетании карт. Вот какой-то такой индивидуальный пацифист, при этом умненький, при этом о смысле жизни думает, Возможно, не считают преимущественным какие-то деньги в жизни. Это не преимущество жизни. Сама жизнь является преимуществом. Ну, что типа такого молодого человека. С этим молодым человеком можно великолепные беседы иметь. Великолепно переписываться, общаться. Если он ваш там некоторый наставник, можно его в нем увидеть, своего наставника. Любовные отношения, вот я бы сказала, не для всех с такими людьми вообще строить. Ну, не особо простой человек, но не особо легкий, чтобы так вот как-то вот идти. Поэтому вот здесь вот такой у нас а, герцог. Не герцог, просто герцог, давайте. Арт-хаус наш. Ну вот давайте. Вот в принципе вот такого рода человек. Так, ладно. Так, на все вопросы давайте после а, раскладов я отвечу. Если интересно мнение, засмотрите. Если нет, то нет. Все, давайте. Кто он? Он такой. Как будут развиваться отношения у вас с ним? У вас с ним? Лед, ледка, только все дела. А как у вас с ним? О-о-о! О, а здесь, кстати, я так понимаю, рыбак рыбака видит издалека. Здравствуйте, дамы, которые такие же примерные люди. А здесь рыбак рыбака может видеть издалека. Вот нашли здесь люди друг друга. Из ничего может получиться стабильное что-то. Mm. Давайте так, что у нас из ничего? Что здесь в плане чего вообще? Мужчина, если решится к вам, соответственно, я бы сказала, что все у вас будет. Здесь, здесь возможно, отношения достаточно долгосрочные, достаточно основаны на взаимных некоторых притязаниях в жизни, но при этом не исключаю на, либо на общей почве, либо на общей почве интересов, либо жизненных обстоятельств, то есть он с ребенком, она с ребенком, все дела. Я не исключаю некоторое такое счастье. Но смотрите, ситуация здесь, возможно, и даже очень сильно хорошая, если человек будет для себя некоторые стереотипы разрушать а, в плане какого-то контроля, в плане своего «я» и эго. Поэтому вот здесь я бы сказал, как будут развиваться отношения. Могут они развиваться очень сильно шикарно, прям сразу каких-то желаний. Пошло желание, пошло-пошло, побегало. Ну, в принципе, это желание может перерасти в любовные, на самом деле, доверительные отношения. Но если мужчина здесь, конечно же, какие-то действия сделает, даже очень сильно глобальные для него самого, не знаю, перескочит через себя, не перескочит, это уже от человека зависит, но здесь реально можно построить отношения даже очень э, презентабельные. То есть из маленького огонька может э, разгоре, разгореться не пламя, не пламя, а теплый костер, который будет снабжать теплом двоих людей. Вот здесь возможно отношения с этим человеком. У некоторых здесь женщин. Поэтому, девчонки, я прям поздравляю, если кто вдруг, вот, знаешь, выбрал этот вариант. Вот, ну, не, Арина сначала говорила, ну, не, ну, не, ну, не, водох! А -а -а -а! Все, я вас поздравляю, потому что очень сильно хорошие карты. И причем переходящие от туза, жезлов к тузу, Пентакли Ну, конечно, не, не, не, не, не через башню. Башни тут присутствуют. Поэтому, дорогие мои, ну, я бы сказала вот здесь так. То есть от эго избавляемся и идем в новое, хорошее, прибыльное начало для двоих людей. Но здесь, возможно, отношения очень даже сильные и очень даже равноправные в некотором степени. Поэтому я очень сильно рада, если у кого так будет. И прям правда, правда, правда, здесь очень хорошая позиция, если как будут развиваться отношения прям прям вот прям вот да понимаешь поэтому они также мож, могут здесь как-то по-новому по-новому стабильно проигрываться по-новому стабильно они будут развиваться то есть вы встретите человека желание все дела некоторые друг к другу другу присутствовать будет потом стаби стабильно стабильно хорошо но там может произойти такая история что в принципе Мужчине, я бы сказала, здесь мужчине надо что-то очень сильно разрушить, либо также в своих делах, либо в своей какой-то некоторой натуре. Возможно, некоторое эго разрушить, чтобы отношения были и продолжили, продолжились дальше. Поэтому вот здесь я не говорю, что от вас ничего не зависит, но просто здесь к мужчине рядом упала башня, а не к женщинам. Поэтому вот, вот это прям мне очень понравилось. Поэтому спасибо, спасибо вам. Прям, прям, да. Прям очень-очень-очень здорово. Я надеюсь, что у вас такое чудо под Новый год произойдет. Очень. Это, это прекрасно. Это прекрасно, правда. Я очень рада. Поэтому давайте дальше. Давайте у нас дальше. Второй вариант. Здравствуйте. Ты выбрал второй вариант новый декабрьский мужчина. Кто он? Как будут развиваться отношения? Кто этот декабрьский мужчина? Кто он? Кто он? Кто старый расклад смотрит здесь? Как будет развиваться отношения? Давай, кто он? Давай, кто он? Человек, я бы сказала, такой, знаешь, легкий на подъем, полностью жезловый, полностью весь желанный, желание сгора, порою у человека а также он при этом любит побеждать любит того чтобы его побеждали вот постоянно какая-то может и, и, и вести некоторую борьбу в жизни то есть ему некоторые понимаешь соревнование с кем-то вот это вот для него прямо интересно он любит что-то новое в своей жизни не особо любит рутину для него это тяжелый я бы сказала даже груз да Рутина для женщин. Поэтому вот, а вот для него некоторая такая веселая, возможно, немножечко с привкусом отвязной жизни. Такой здесь человек, кстати говоря. Хитрец, Немножечко хри-хитрец. Может, может из себя сделать Алан Делон, от которого ты просто будешь без ума. Девчонки, бойтесь. Второй вариант. Если встретите такого человека. Очень сильно интересный. Ну, мимо, я так понимаю. Если зацепишь взгляд, не пройдешь этого человека. Если он тебя зацепит, все. Ты его. Когда? Когда? Где? Скажет, конечно же, у нас мужчина, нежели ты. Поэтому, здесь прям сразу такой хитрец интересный человек но, но смотри попадешься в все за не только в путь, только в пляс ой, ой, ой, ой, ой, ой. поэтому вот то да, да, что с деньгами что с деньгами а что с деньгами а что Потихонечку все прет, я бы сказала Потихонечку, это правда, прет По-другому по прям не могу сказать Именно прет Возможно, кого-то снабжает какими-то деньгами, средствами Я не исключаю, возможно, либо бывшую жену, либо жену Либо вообще женатый я, та я также не исключаю, что человек тут вообще и вообще-то женат, и женатый, и вообще-то с кем-то Поэтому э, тут, кстати, такое может очень сильно даже проиграться Но, возможно, сейчас в паре особо разлад Либо с какие-то некоторые сотни Поэтому вот такая няшка-вкусняшка, вроде как шоколадка, но вот смотри, начинка такая, жестянка, начинка такая. Ой, поп наш. Но я бы не сказала, что манипулирование людьми здесь у него самое главное приоритет, приоритет. Так. У него по поводу либо брака, либо отношений какое-то свое чистейшее свое мнение. Вот знаешь, вот ты его не переплюнешь в этом. Вот как бы вы тут не старались по поводу мнения брака, любви, отношений, имущества. Вот всяких таких дел. Возможно, человек, еще раз говорю, накалывался на такие вещи, что уже знаешь, проверенный тут мужчина. Он знает какие-то финансовые такие неурядицы, либо подробности, что в принципе, ну как-то. Возможно, даже некоторых будет смущать, некоторых нет. Соответственно, зависит от вас уже, именно от вашего всего этого видения. Поэтому здесь возможно, человек был разведен, либо в браке. Я не исключаю и то, и другое. Либо в отношениях сейчас также присутствуют. То есть возможно, здесь происходят какие-то отношения. Вот здесь волна непонятка. У кого-то здесь он разведен, у кого-то здесь может выплачивать какие-то алименты, возможно. У кого-то здесь вообще э, также был в браке. Возможно, я бы сказала, именно повешенный, но здесь больше как бы был в браке, нежели чем до добрачный. То есть здесь я бы немножко, именно почему повешенный, потому что повешенный, то это у нас все равно некоторое действие было совершено, поэтому повесил, повесился вверху ногами человек, поэтому я бы здесь сказала, все равно в таком каком-то контексте, возможно, был либо был в паре достаточно долго, либо в такой паре достаточно как муж и жена. То есть вот здесь вот какой-то такой молодой человек, но смотри, если, если приметит, то вообще не отвяжешься. Не отвязись а, Давай. А, второму, второму мужчину только раздаем как будут складываться отношения как здесь будут складываться отношения а, спусти меня обратно земля а что так быстро че, че, вас закрутит, я же сказала закрутит, завертит а, закрутит, завертит но у кого-то прям сразу прям выплюнет этот раз ну а если, если так а если так, если если вдруг, вдруг, да? Да, дорогие мои, у кого-то прям выплюнет, если кто-то узнает, что здесь есть семьи, семьи либо кто-то здесь не свободен, либо у вас до несвободного положения может с ним пойти в отношения. То есть очень даже сильно крепкие, но также не без всяких э, загонов и комплексов. Поэтому, дорогие мои, я вас э, половина могу поздравить, половина не поздравляю. Да? По, здесь есть такой момент, что в принципе вы можете отказаться от человеку, узнав, что он на самом деле был... Либо есть женатый, зачем оно вам надо, это раз. Второй момент здесь, в принципе, можно как-то пережить ката катастрофу, катаклизм, но при этом до какой-то семейных взаимоотношений, либо до финансовых каких-то друг другу вложений здесь могут развиваться отношения дальше. Смотрите, здесь, я бы сказала, в двух некоторых инстанциях. Возможно, отношения прервутся, но при этом опять возобновляться, Возобновятся тоже я бы могла бы сказать. То есть здесь и здесь, вот смотрите, здесь смотря какая ситуация. Если человек свободен, то я бы сказала: здесь, вероятно, что все-таки будут разовьются отношения. Ну, соответственно, на ваших общих интересах, либо на общих взаимоотношениях сил, возможно, также здесь кто-то под кого-то будет. Нет, здесь я бы сказала, никто ни под кого не будет стелиться. Здесь как раз-таки это будет во вред отношениям, что если кто-то здесь на какие-то компромиссы будет идти. Если вы идете на компромиссы, сразу говорю, вот не советую с этим молодым человеком, потому что может в разрыв пойти. Если вы будете вкладывать и человек, соответственно, много сил в эти отношения, либо он много какой-то времени уделяет и тому подобное, здесь могут развиться до хорошего серьезного взаимоотношения. Но смотри, здесь никто лямку не тянет. Вот лямку тянуть здесь нежелательно. Либо чтобы он под вас прогибался, либо вы под него. Здесь, здесь не с этим человеком, понимаешь? С этим человеком надо на равных быть. Надо быть достойным человека. При этом, чтобы вы были также человеком. Пускай даже вот с таким мужчиной, если такой мужчина вас устраивает. То есть, вот я прям сразу говорю, вот некие прям сразу, вот некоторые удочки. Я, я, я думаю, что вы услышали для себя некоторые звоночки. Поэтому, если вы равных, равных хотите отношений, то есть на равных. Не кто-то больше вкладывает, кто-то меньше, не кто-то здесь кого-то именно, знаешь, вот так вот как-то под себя подглаживает. Нет, это не с ним. И если вы так будете делать, то вы его тоже потеряете, поэтому здесь надо на равных, равные условия, равные отношения, на равных долях, не знаю, квартиру делить. Поэтому смотрите, здесь вот поровну надо, чтобы были взаимоотношения более-менее гармоничные, серьезные, даже, я бы сказала, возможно, до жития бытия вместе, чуть ли, вплоть ли. Поэтому вот смотрите, потому что у нас еще при этом еще и колесница, кто-то, возможно, в равных отношениях-то не привык быть, поэтому смотрите. Клесница рядом девятка мечей, поэтому я сказала. Непривыкшие мои люди. Здесь на равных условиях, равные взаимосвязи, то все у вас будет окей. Если кто-то будет под кого-то, не будет все окей. Можете сломаться. Десяточка мечей, все, кончик, конец. Зачем оно а ну, надо вам всем? Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Поэтому вот, здесь серьезные взаимоотношения, ну прям вообще, да. Да вообще прям хорошо. Хорошо. Поэтому, дорогие мои, развиваемся и Маша, Развиваемся и Маша. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Хороший второй вариант, прям хорош, прям очень даже знатненько-знатненько, по-своему, но хорош. Давайте. Кто он? Третий декабрьский мужчина. Кто он? И как будут развиваться отношения? Кто этот человек? Кто этот мужчина, интересно? Юшкин, матрюшкин ты серьезно? Ты серьезно? Может, человек так говорит? Ой, ой, ой, ой, ой, беда, печаль. Вот вообще человек готов для отношений. Ну тоже интересно. Ладно, ну давайте смотреть. А, в принципе, Ну ага. Но есть момент пессимистичности немножко. Не, человек адекватный, не, не, не. Просто мне много. Мнение много, оно не совпадает с общественностью, но не особо совсем, не особо от слова совсем. Много жизненности, стабильности человек. К стабильности хочет. Хочет ли? Да, стабильности хочет. Готов ради стабильности порвать. Порвать ради готов стабильности, либо сделать какие-то хитроумные планы и жесты. Я не исключаю, что человек тут женат, либо имеет женщину. Я не исключаю. Но не могу сказать наверняка, потому что здесь, может быть, даже и мамочка проигрывается. Либо Масма. А муж с мамой живет. А вы молодые, допустим, там, не знаю, по себя следа. А с мамой живет. Вот пока еще не, не ушел из гнезда птенец. Поэтому, дорогие мои, здесь, здесь, правда, может такой, кстати, момент происходить. Не только женщина, возможно, и... Можно, можно сказать, что вот здесь у некоторых женатые так же. Но тогда женатые, то стабильные, я бы сказала, здесь. Либо в, либо в браке, либо в отношениях, то в стабильных отношениях и ничего более. Ну, здесь есть какие-то обманы, здесь человек может обманывать. Ну, знаешь, ложь ради его блага. в семью, все для семьи. Достаточно выносливый молодой человек, а немножко хрупковат в каких-то таких, может, весовых категориях, либо сам по себе. Ну, понимаешь, здесь пажик, здесь вот именно вот, вот рыцарь, чаш, но вот хочется сказать, что он сильный. Но не могу я сказать, что он крепкий. Человек, возможно, да, сильный, но сам по себе не особо крепкий. На него можно положиться, но можно. Не во всех вопросах. Возможно, просто в некоторых... У него просто есть свое мнение, которое не особо надо кому-то высказывать. Но всегда человек лучше немножечко промолчит, чем нежели что-то еще лишнее сказать, чтобы его еще потом огрели по башке. Поэтому вот здесь он мягок, теплый, но при этом есть такой некий внутренний огонек. Также человек не особо серьезен в некотором отношении. Он знает, как надо что-то строить, но практики как таковое построение чего-то стоящего, я бы сказала у таких людей, но ну, не маловато, но жара огня хватает. А чтобы поддерживать это, вот что самое главное искусство. Если человек научится, человек молодец, но человек может, кстати, не научиться этому. финансовая стабильность финансы не поют романсы здесь это очень важно то есть некоторая такая финансовая составляющая жизни что происходит как происходит и кто в какой момент действует да ну может как немножечко хитрить при этом вот понимаешь есть совесть Совесть у человека есть, я вот даже не спорю. Идеалы есть, либо вера присутствует. Я тоже, я бы сказала, ну, своеобразно. У кого-то здесь своеобразная вера необычная, ну либо во что-то верит необычное. То есть здесь также может это и проигрываться. У быть, человеку возможно какого-то некоторой любви не недодали немножечко. Если любить, то сильно. Вот, дорогие мои, если влюбиться, то такие люди сильно влюбляются. Они не могут любить наполовину. Если что. И ему наполовину неинтересно. Однотонная любовь неинтересна. Если он тебя любит, ты его нет. Это неинтересно. Это неправильно, по его мнению. Поэтому, дорогие мои, если кто-то любит за вами, чтобы за вами бегали, этот человек не будет этого делать. Он любит наполовину. Того, что, и, ну, чтобы вы еще любили, то есть вместе, а не так вот, но любит, если что, всем сердцем. Очень даже. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала, тут, да, если, если вот, вот этот человек, да, здесь, вот я бы сказала, человек очень сильно умеет любить. Возможно, в момент некоторые ласки присутствуют. Некоторая жестенка тоже может присутствовать в отношениях, но при этом здесь. А, ощущ... Если ты будешь для него королева бала, то все, ты королева будешь всегда, должна всегда иметь такой статус. не Вообще, не мотает в каком-то положении дел, вещей, то ты ему, до... ему должна достаться вот королевы жизни. Вот и все. Поэтому, дорогие мои, ну вот такая, вот, так, вот такой у нас молодой человек. Любить он может очень-очень, крепко, сильно. Не любит какое-то вот такое, какое-то палками, и тем более за его мечты, это карается депрессией. Поэтому смотрите, то есть вот надо как-то, знаешь, как человеку уважать надо очень сильно. Уважение любит к себе. Я очень адекватное отношение, поэтому вот смотри. Вот такой у вас молодой человек, вот прям, да, ну, с финансами, либо как-то вот, я бы не сказала, что там могут быть проблемы, но вот как-то вот, да, это важно, то есть это в жизни очень важно для человека, это человек подчеркивает. А как, а как... Как, как он будет развиваться? будут развиваться отношения? Как будут развиваться с этим человеком отношения? Как будут отношения с этим человеком развиваться? Ой, хорошо, тепло и обильно. Или нет? Или нет? Ну-ка, давай смотри, в чем, чем нет, почему нет, почему вот так все? Так все. Ага. Вот сложно. Вот здесь, кто какой-то человек, вам может быть, вот вот давайте так, на чистоту, здесь чисто некоторым дамам, некоторым дамам этот человек будет настолько не по вкусу, что просто пройдут мимо. Вот, пожалуйста, вот такое очень может быть, что человека реально вас вот не зацепит, ну, ну никак. Ну, это вот, человек, это то же самое, человека сказала, ну, ну блин, ну, что это, ну, не не, не, не по моей а ложке дёпать. Поэтому вот, поэтому здесь кто-то прям реально откажется от такого человека скажет, да ну его нафиг, я хотела другое, я же, вот, ну, да. Любить же умеет, а остальное, чу чё, чё, остальное где? Ну, вот как-то вот так вот. Я бы не сказала, что кому-то здесь мало, либо кто-то привереда. Просто может человеку быть не по вкусу именно женщинам. Возможно, и мужчина особо не посмотрит. То есть здесь, я бы сказала, немного вот такой какой-то вариант развития событий. И если так, то здесь тогда, если более позитивно, то здесь, возможно, некоторая просто переписка, общение сначала. И пока, пока за ручку держимся, никак иначе. Поэтому, дорогие мои, здесь, возможно, правда, переписки возможно и подсмотрела чуть-чуть. Это самое максимально позитивное, что может пока что на сегодняшний день. Давайте так. Ну а так прям не пройдут мимо. И здесь, ну, и мужчина, и что, а мне он-то такой зачем? А мне-то нужен интересно, а мне нужен идеально, а мне нужно с баблом, либо с Хоховском, хоть каким-нибудь внутренним миром. Поэтому вот, ну, здесь вот как-то вот разные немножко поле ягодки, возможно, с некоторыми дамами будет тут. Поэтому, если что, если что, если что, только общение. Спокойно, спокойно, спокойно и э, размеренное общение самое возможное это размеренное с ним отношения, общение, возможно, на какие-то такие очень сильно перспективные темы. И вот это, это и пока единственное, что я бы могла бы сказать. То есть, до серьезных отношений, возможно, как до Китая раком, либо не, либо не в этом году. Давайте так. То есть, вот я бы сказала больше. Вот какой-то такой момент. Ну, я не знаю, отчаиваться, не отчаиваться. Знаете, совет, совет, ну, совет, ну, девушку. Пока... М Ищите своего, дорогие. Вот, дорогие, правда. если в принципе вы видите, что он ваш человек, что вы одного порядка, одного правила и тому подобное, вы схожи, вы не на одних темах и тому подобное, если правда вас как-то зацепил, возможно не внешне, а как-то эмоционально, то иди. Вот честно, я бы сказала здесь иди в отношения, не особо тут бойся каких-либо вещей. То есть здесь надо, возможно, как-то даже идти на на обордаж, а, ну как вот. Идти напрямую. Давай так. Возможно, ищите своего, если вы это не ваш типаж. Давайте так. Тоже могла бы сказать, что если вы не видите какого-то своего типажа в этом мужчине, ну вообще... Ну... Идите больше дальше к своему некоторому мужчине, либо к своему типажу, который вам а, сильно нужен, необходим, кто вам составит некоторую пару. Поэтому если вы не чувствуете в этом каком-то сигнификаторе своего, а, какого-то человека любимого, которого вы, вы принимали таким, какой он есть, то не надо здесь зацикливаться даже. Если вы видите, то в период с не особо-то бойтесь, либо что-то как-то, поэтому вот я бы сказала больше так. Не бойтесь, если это ваш типаж, каких-либо притязаний и тому подобное. То есть здесь слюпится-стерпится, но не сказал бы, просто я бы здесь сказала, просто не бойтесь этого. Идите тогда в эти отношения. Если кто-то здесь что-то сомневается вдруг, вот. возможно, ищите просто своего человека. Поэтому, дорогие мои, ну, вот, короче, как так, ну, прям вот, вот, да, вот, четверть, вот третий, вот, какой-то непонятный, я бы сказал. очень непонятный, кому-то прямо хорошо, кому-то не очень, что-то как -то печально, непонятно, короче, одним словом, а ну, может, кого-то и любовь, поэтому, смотрите. Давайте дальше, здравствуйте, кто выбрал четвертый вариант, давайте, кто этот человек, кто он, все, все сообщения я просмотрю позже, кто этот человек, кто этот мужчина, кто он. Ну я не удивлюсь, если этот человек одет иголочки. Это может как быть, то есть я не исключаю. Но человек любит ценность жизни, то есть любит какие-то дорогие вещи. Возможно, просто обычный обыкновенный парень, но при этом преимущественно тогда смотрит на необычные вещи. То есть запонки да, такие люди носят, любят, часы, показывание статуса. Для них очень сильно это важно для таких мужчин. То есть здесь, возможно, сам статусный человек, который там, хорошо зарабатывает, я не исключаю. Но здесь также и может другой контингент Проиграться, что, в принципе, обыкновенный парень, но который смотрит, любит какие-то такие вот вещи, и интерьерные либо вещи, которые надеты на других людей. То есть машины, соответственно, какое-то поддерживание статуса. Для статус важен. Статус важен всегда для таких людей у нас тут. Поэтому вот так. Достаточно такой нетерпеливый, доста... да, нетерпеливый молодой человек, не самая его главная черта. А, мило может проигрываться, но смотри... Ну смотри, может быть, в любовных треугольниках, может какие-то такие специфические э, связи иметь для себя. То есть такие люди очень сильно могут все перепробовать в жизни, прежде чем войти в другую жизнь. Да? Но я бы сказала так. А, не особо такие люди, не особо мужчины у нас доверительные. То есть здесь, возможно... Возможно, человека то ли обманывали, то ли накалывали на какие-то вещи, я не исключаю. Здесь присутствует некоторая несерьезность во многих вопросах жизни, дорогие мои. Ну, правда, несерьезно. Сам человек по себе стабильный, но несерьезно а, относится к каким-то вещам. Ну, я бы сказала, тут есть очень много таких. Возможно... Есть и любовницы, есть и притязания у таких людей. Возможно, также присутствует на протяжении жизни, я не исключаю. Возможно, человек закончить что-то не может, также с этим проблемы есть. Но человек закончил, а потом человек вернулся, я не исключаю. Поэтому достаточно вот такой контингент, такой, такой мужчин тут присутствует. Возможно, в памяти, если дети, то детей очень своих любит ценит, но если мама, то также может очень сильно любить ценить. Ну, тут я бы сказала, есть момент семейности в этом человеке, но здесь, понимаешь, здесь какой-то некоторые профили для человека, некоторые люди очень сильно ценным в его жизни, прям до безумия цены. Будь его сестра, либо брат. Кто здесь у человека, если такого же примерно возраста молоденький, либо просто там, не знаю, люди, которые, в принципе, с молодым именно... Понимаешь, он ценит некоторую молодость в душе, и если у него такие есть друзья, либо братки, либо бро, вот для этого человека они очень сильно важны в жизни. Я не говорю, что он ставит на первый их план, но с такими людьми он может отдыхать, он может рассказать все и какие-то проблемы поведать. То есть у человека тут есть друзья, есть знакомые, но они очень сильно тогда близки для него. Не особо-то во всех вопросах это, оказывается, ты увидела. Но все таки Ну, здесь, понимаешь, доверяет, но проверяет. Возможно, человек был наивен в некоторой своей молодости, что, в принципе, его научило, кому надо стоит, а кому не стоит здесь доверять. Возможно, геймер я не исключаю с таким сигнификатором. Перерождённый игромант, это да, точно. Не знаю, во что. Уж тут компьютер либо карты не показываются особо. Но есть какие-то притязания, хобби, увлечения, которые вот увлекаются человеку по жизни. Вот это вот у него есть. Нет, не имеешь никак. Никак. Даже не пытайся. Нравится ему, потому что это его вдохновляет, это дарит силы, заряд бодрости и энергии. То есть вот здесь своеобразный такой аккумулятор, который вот не ко всем USB подходит. Поэтому давайте так. Девчонки, если у вас не та USB, ну что ж мне поделать? А если та, то сразу подойдешь. Поэтому вот. Своеобразная мадам должна быть, кстати. Ну ладно, такой какой-то человек. Вот с какими-то такими понятиями, чертами у нас расклад общий, и я в курсе. Вы тоже об этом, наверное, в курсе. Вот. <смех> Не личный. Поэтому давайте, как будут развиваться отношения? Как будут развиваться этим молодым человеком отношения? Башня. Взрыв! Бух-бах! не сначала, никак вообще. никак сначала. Возможно, какая-то, знаешь, вот я же говорила, какие-то ссоры, истерики, а экс криков, конфликтов и все. И да, кончили за за, за упокойный, а, начали за упокойно а кончили за здравие. Вот здесь наоборот. То есть здесь из какого-то фейерверка, взрыва, возможно, неприятной ситуации с человеком может вылиться во что-то приятное друг для друга. Во что-то приятно нормальное. То есть здесь даже по ручку, да, здесь не сразу сексуальные отношения, если прям сразу рассчитываешь на то, что этот человек тебе хрен на ножках, нет, он человек, вот знаешь, тут он человек, тут он будет ходить под ручку долго-долго, долго-долго, долго и стабильно, поэтому не, не особо торопит -то жизнь еще на кексишься, поэтому, дорогие мои, но здесь как-то со споров, с конфликтов, соответственно, да кто-то такой, да что-то такое вообще, что-то что пришло в мою жизнь. А потом, а вроде и нормально, а вроде ничего, а вроде нравится. Ну просто некоторая долгая какая-то такая статистика таких отношений, которые либо много разговаривают, либо долго за ручку ходят. А сексуальные отношения либо не сразу, либо с какой-то такой немножечко... Не с некоторыми сложностями может начаться просто, вот... Ну, как бы вы тут не одевались, декольте какое бы. Так что здесь, здесь узнаешь здесь может, а женщина, ну да, ну на нас, хвати меня, ну, титя, на, на, я показываю уже. Давай, э, не, не, не, я бы сказала, человек, но ну, ну, ну, может, ну как-то, но все равно, ну, ну, ну, на, на, на, на, на, на тебя надо вот сломаться, чтобы человек. Вот, ну, как если теленочек, ну не теленочек совсем. Угу. Ну, ну как-то, как-то так. Как-то так. Не любит вот чтобы женщина вот явно себя навязывала вот всеми методами, богами, не богами. Вот, вот не любит человек, да и все. Вот любит вот нормальное отношение, любит нормально относиться, вот потихонечку равномерно и все в свое время. Поэтому вот здесь вот как-то так могут отношения в принципе развиваться, но у кого-то из женщин прям э, не хватит просто, вот давай прям, давай сейчас что-то мы сделаем, что-то больше, чем вот за ручку-то ходить, ты уже надоела за ручку, Фу. Поэтому, дорогие мои, ну, вот такое может, кстати, тут и происходить. Э -э -э -э, девушки, если что, вижу ваши обманы и затащить куда-нибудь, куда-нибудь в переулок этого мужчин. Поэтому смотри, мне его не обижай. Не обижай мальца. Он, возможно, еще кому-то тут будет нужен. Поэтому, девчонки, если что, если что, пощадите парня. Пощадите. Давайте, не махайте тиськами налево и направо. Этого. Я вас люблю, поэтому <смех> спасибо вам за то, что смотрели. на конец, ну прям интересно, просто под конец, так, королева жезла, семерка мечей, дьявол, паш, мечей, паша жезла, если со мной ничего не будет, я с тебя, вот это, ну, ну, здесь может, могут так женщины, кстати, говорить, я бы не сказала, что здесь мужчина, здесь у нас мужчина и Рафанда проигрывается, а вы как у нас с дьяволом, поэтому, если что, здесь будет... Постулаты какие-то соблюдают, <смех> Смотри. Ну, а вдруг вера не это? Либо в что-то, ну, может, какие-то все-таки приоритеты, то другие все-таки по иерофантам обычно. Поэтому э, спасибо вам, за что досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Кстати, я есть на бусте, если хотите знать про карты немножечко больше. Поэтому спасибо вам и желаю еще раз всего самого наилучшего. И пока-пока.